Я ухожу в запой, вернуться обещаю Как минимум в субботу, как максимум в четверг Я ухожу в забой, но это, дорогая, не векство от забот А плановый побег Я ухожу в забой, а что меня там ждет, не нужно объяснять не поймешь, а жаль. Ты не пойдешь со мной на этот тонкий лед, что может не сдержать внезапную печаль. Я ухожу в забой уже не в первый раз. Я знаю все ходы. Я видел коридор. Я там уже родной. И мне стакан подчас за все мои труды. Последний приговор. Я ухожу в забой, что Встретить там себя вне суетных проблем Ни вскользь, ни на бегу Услышать голос свой, печали пригубя Вдали от мутных схем на тихом берегу Я ухожу в запой, оставив все тебе Не нужно ничего в той сказочной глуши Ты дверь за мной закрой А ключ оставь себе от сердца моего и от моей души я ухожу в забой, Как будто на войну меня влечет туда Как рану в лазаре Я встречусь там с собой Но я к тебе вернусь Возможно, навсегда А может быть и нет